Всем привет! Вы с нами и мы с вами. Канал «Ео Здесь медведь хозяин. Ему ни нипочем. Все эти полуистлевшие, перевернутые вверх корнями пни, эти нагромождения, тысяч поваленных бурю деревьев. Все это поросло быльем, бояркой, крушиной, папоротником. И кое-где алеют мочевые семейства мухоморов.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 Так описывает тайгу Вячеслав Шишков в своей книге «Угрюм-река». Южнее тундра лесей, в северных континентах, широкой полосой протягиваются хвойные леса. Данные леса вошли в науку под названием тайга, что в переводе с якутского означает «горные леса». Сейчас тайгой называют любые хвойные леса. Среди природных зон тайга самая широкая и многоликая. В России тайга протянулась ареалом шириной от 500 до 2500 километров, составляя северную окраину умеренного географического пояса. Климат в тайге умеренный. Четко выделяются 4 сезона. Весна, относительно теплое лето Изотермы июля на севере тайги составляют плюс 14 градусов, а на юге плюс 18. Осень и продолжительная зима с устойчивым и относительно равномерным снежным покровом. Речной сток здесь регулируется деревьями. В западинах и обширных равнинах тайги торфяные болота. Почвы в тайге подзолистые. Рельеф территории тайги неоднороден. В европейской части России таежные массивы в основном располагаются в низменности и характеризуются множеством болот. Между реками Лена и Мисей тайга переходит в гористый рельеф, а к востоку покрывает высокие горные склоны. В зависимости от воздействия океанических воздушных масс тайга Евразии делятся на долготные зоны или сектора. На западе это восточноевропейские темнохвойные леса. Темнохвойные породы – кедр, пихта, ель. Кроны могучих елей плотно сумкнуты, под ними всегда пасмурно, даже в солнечный день. Темнохвойные деревья предпочитают тенистые, влажные и снежные места. Им необходимо много влаги, так как они вечно зеленые, то есть не сбрасывают в Западной Сибири преимущественно смешанная темно-хвойно-сосново-лиственничная тайга с глеево под почвами. В Средней Сибири светлохвойные, сосновые и лиственничные леса. Лиственница – самое стойкое дерево. Сбрасывая хвою, она не страдает от заморозков, ни от весенней засухи. Ее корни располагаются верхним оттаивающим на лето горизонте почвы грунтов. Листеница королева лесов. Ее высота от 35 до 40 метров. Диаметр ствола 2 метра и живет она в среднем от 400 до 600 лет. Дерево вечности. Ее второе название. Ценнейшее дерево и сибирский кедр. Живет он от 300 до 400 лет. Восточной Сибири преимущественно даурско-лиственничные леса и на Дальнем Востоке снова преобладают темнохвойные леса. Но породы деревьев отличаются от восточноевропейских. В целом же ландшафт тайги это дремучие заросли, торфяники, деревья, поваленные ветром, это ландшафты, где не достает света. Фауна тайги богата и разнообразна, расселяется многоэтажно, на земле в кронах, в стволах, в тайге живут более 300 видов птиц. Самые распространенные из них беркут, глухарь, рябчик, тетерев, дрозд, сова. So Влияние тайги на человека велико. Лесные массивы тайги круглогодично вырабатывают кислород. Проблемой экосистемы сейчас считается увеличивающейся с каждым годом вырубка деревьев. А ведь тайга – это лес, а лес легкие нашей планеты. Тайга – это неоценимое богатство. Кроме того, тайга – это источник древесины, полезных ископаемых, грибов, ягод, лекарственных трав, дичи. Берегите зеленого друга и не давайте его в обиду. А на сегодня все. Всем большое спасибо. Пока-пока. До новых встреч.